Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики моего канала. Да-да-да, давно у меня на канале не было видео, да, как-то забросил, видимо, когда. Но, суть важно, кто-то там заходит, смотрит, у меня часы прибавляются, конечно же. Но очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень еще раз, очень медленно и даже до 15 часов в среднем. Поэтому хочу вам хоть как-то, чтобы разнообразить такую популярную такую анимешку есть, как с русского перевода означает в подземелье я пойду, там красавицу найду. Наверное, уже долго смотрите на такой, да? Очень долго. Понравились вам девочки, да? А, а ими играть можно, представьте себе, да? Ну что ж, дальше идем по новостям данную игрушку я нашел на сайте dmm.com, который я вам непосредственно оставлю в описании под ссылочкой. наверное кто анимашник, кто поймет, да, кто это такая, да? да? да? я ж понял, что ты понял. Да? молодец. И это кто понял, да? да. молодец. так что ставь лайк, если ты понял о чем я, да? Ай яй яй, молодец. Ну что ж, а мы идем дальше. Ну, то есть я сейчас тут прошел обучающую миссию, тут оно довольно-таки долго объясняется. Конечно, я не знаток в японском, но, хотя даже я за его не знаю, но я как-то играю в такие подобные игрушки, и мне этого не, не составляет труда. Ой, так, хочу вам кое-что тут сейчас в объяснении, ну вот так, И... А где ее голос? Я не понял. А, а, а. Кто появился? Возьму ее на скриншотик. Да. Ой. Пускаем весь диалог, но что нам русскоговорящим это ни к чему. А если ты у меня друг my friend the, in the Japan то welcome to my channel. Subscribe to uh, my channel, My channel. Uh, я не знаю, как будет ставить. Uh, ставь лайк like и. Что-то... Не знаю. Ладно, я не буду сейчас тут перед вами до конца уж позориться со своим английским. А признаюсь, что у меня да, с ним довольно-таки плохо. Вот. Так что... Если вы поняли даже, о чем я говорю. Так что ставь... Все равно ставь лайк. Ставь, ставь. Давай-ка. В виде мышкой. Там, да, кнопочки внизу Такое есть, да Она очень такая, очень выделяющаяся Вверх Палец вверх, там стоит такой Вот на него нажимай, давай Нажимай, а если ты сидишь через телефон И смотришь этот данный ролик То тоже Давай такая, листай Листай там, внизу будет Лайк, вот на него нажимай И подписывайся Тоже, но если ну, По желанию, ставь колокольчик Колокольчик, да, хотя вот, лучше не ставь, потом если надо будет, зайдешь и увидишь. Если надо, конечно, будет. Ну что ж, тут, кто, наверное, уже знает, события происходят уже непосредственно после э -э, основной части. Ну, я-то, говно вопрос, я-то смотрел... Как-то, чтобы я-то играл в это, да и не знал, о чем речь. Весь мой этот диалог я просто перед вами пролистаю. Так, блин, не то нажал. Мне вот из всего того, что там было представлено, всех персонажей, мне вот понравилась та, которая была... Вот, а, вот если с моей стороны смотреть, то она справа. Вот она мне безумно понравилась. Да, это я прям не отрицаю. О, нового. Нового мне дадут? Да? Ну дайте я поменяю, народ. Пидоры такие бессердечные. Вот, вот. непосредственно главная героиня явилась. И гер героиня всего, всей этой индустрии появилась сама по себе. Потом там рядом Лолька была. Очень так, тоже красиво. но я по лолям не точусь Меня больше такие средничковые нравятся. Что ж, идем дальше. Я вот пока он тут показываю вы сами собственно смотрите, я получается вот игру сейчас вот буквально семь минут назад нашел, даже может быть побольше там 9 Ну и собственно вот я ее сейчас вот только что нашел и сейчас перед вами хочу ее показывать с вами посидеть поболтать да, как и все предыдущие видео, которые были ни о чем, ну, ты же да? Поэтому давай-то там тоже зайди на мой канал, посмотри, оцени качество звука, да, оцени, я буду очень рад, если ты там даже лайк поставишь, а если напишешь комментарий, то я прям вот Нажму там б... тоже тебе поставлю лайк. Да. Так что поэтому не думать, что так просто. И, собственно, это говоря, игра-то у нас браузерная. Так что можешь зайти, поиграть в нее. Она так как и Grandplay, который, ты понимаешь, тоже есть аниме. Поэтому так что заходи там, смотреть тоже. Там тоже она есть у меня в видео, вроде как. Вроде. Но это не точно. А, вот. Поэтому там зайди, тоже у меня Гринблей есть. Посмотришь, тоже ее оценишь. И там напиши комментарий, кстати. даже, может, если хочешь, здесь. Напиши, хочешь ли ты продолжение по Гринблею. Потому что я сейчас ее тоже приостановил. Там проходил, посмотрел. Мне плюшечки дали на день рождения. Было недавно. Мне дали плюшечки, я не так и не понял, что ими делать, поэтому вот, так что заходи туда и будешь, будешь, так что непосредственно того, что ты даже и смотрел анимку по Гринблею, и я тоже как бы смотрел ее, но не особо так хорошо и четно помню, что там было, но непосредственно я знаю. Вот тут, кстати, доска, доска этих всяких э, награждений. Как-то уже понял. Вот тут каждая. То есть ежедневная. А, это ивентовская. Потом э, э, задание. А, что-то вроде как улучшение персонажа. Потом вот эти самые задания, только уже сказать то потому что сам -то толком не понял еще uh, улучшение, улучшений персонажа там прокачка скилла и собственно сам вот ивент вот самого задание ивента на него я не пойду потому что я сам знаю что у меня Сы, твои, ты что смеешься что ли а -а. вот кстати все мои персонажи которых я сейчас получил вот, да. В смысле? Когда да. это я тебя получил? Так, ладно, мне надо составить пати. Пати составить надо. Еще бы только вспомнить, как это пати делается, потому что мне его показывали, а я его был, а, вот. Опять показывается. Фигакс, фигакс, фигакс, фигакс. Ты что-нибудь запомнил? Хе. Фигушки, да? А, -а, -а вон. Всё, вон. Да, да, да, да. Вс ⁇ вот, собственно, вс ⁇ наше такое платье. Сейчас будем тут, вс ⁇ создавать, всем люлей раздавать. Создам сейчас ног сшибательного пати, который всех будет раздолбать. Да, я рифмоплет еще тот. Так, ле в смысле? Нет, Нки мне не нужны. Не эрки подавай. Так, эрки, эрки, 3,5 на 4. Ну, давайте вот эту возьмем. Так, синий, красный, красный. Не нужен такой. Не нужен. Короче, возьмем всех по отдельности. Каждому сейчас тут раздадим. Так, ты еще кто? саппорт Да, саппорт это у нас. Возьмем ее тоже. Так, кого будет поменять-то? А? Тебя поменять, что ли? Три с половиной, четыре. Я вот смотрю, вот тут справа там хп, потом атака, защита и крит урон. Если что. Я уже выиграл некоторые, так что ты мне уж поверь, я-то разбираюсь в этом. Вот, короче, самые херовые это вот н были. Сейчас вот Р-сам. Самые это Р-ки. Валя. Защиту хорошую дает. Ладно, возьму защиту. Что ж, так уж и быть тебя. Пускай будет чисто женский отряд. С... С, с, с, с, с, с, с тобой, Ладно. Потому что там богиня у нас используется. А это надо, надо, надо. Ж, ты идешь? Ты ты ты? Кто, кто? Она пойдет. Она мне больше нравится, поэтому она идет. А у тебя кто? А, у тебя он будет всё. вот собственно мы сделали наше пати которое нам блин кто-то выскочил минутку так все разобрался там кое-что мне меня выскочило ненужное говно да вот тут реклама идет всякая такая Ч у нас ивентик там на пятый день будет персонаж новый Вроде как СР класса поэтому если вы захотите прям вот диким таким желанием поиграть так же, как и я, мне вот, вот честно, я вам без такого говорю как от текста, потому что некоторые не умеют распределять а, рекламу от... Бля, то есть такую так, рекламу игры от... От обычного интереса собственного ютубера потому что многие сейчас там покупают все это делают давай иди И туда сюда иди Молодец. вот поэтому как-то не умеют разделять а если ну, интересно да, ты хочешь в эту игру потому что я как бы увидел эту игру я в нее хотел захотел я почитал там про нее историю почему я вам говорю что это происходит все после после основной сюжета почему-то я вам так сказал что я читал потом тут показывается ну рассказывается о том что вот такая вот система боев там долго мы его А, слабаки, блять сдох. Э, Кстати, я только сейчас заметил, сейчас справа в, леву, в правом верхнем углу изображены их здоровье. Блин, я только сейчас заметил. Сколько играю думаю, думал? блин, там по надо добить столько-то. Ага, просто у а нас было круто, что сказать. Да, вот так вот данж проходит, но это, естественно, на легком уровне сложности. Кому надо с вот вам даже несколько секунд даю, чтобы вы соскринили эту покиньем и начали... там что с нее угодно делать? Я не знаю, что там по и делать, но что-то делать. Вот. Продолжаем игру, потому что мне с вами тут охота ее с вами поиграть, в нее что-то с вами по по-лякать, по, -ля -ля по, по все остальное, поговорить с вами. но как-то вот. Кстати, в на данном проекте дмм оно и как бы записано по-другому. не вот как я вам сказал, там подземелье, я пойду, я красавицу найду. Оно слегка подвисает, когда он заходит. Прошу прощения. Кое-кто звонил. Кто я вам не скажу, потому что вам и не интересно. Вот дальше. Блин, вот это, кстати, магическая такая хрень. И все! Вс, блин! Я твоё господи ну давайте добейте уже молодцы, молодцы прям красавчики красопеты вы мои но толку от вас еще мало. Были бы вы 2... 2SR, я прям вообще от вас не отказываюсь, я бы вами только пользовался. Только так. Ну раз уж вы такие у меня амнястые. Поэтому вам придется игра. Придется ими играть дальше. Давайте сейчас попробуем еще там поиграть пару миссий, если то не изменится, то вы поймете, что тут просто чисто на... Не то что на ебись, а сиди, задройте, конечно, играй там... Естественно, если ты японец, то который там... Если ты японец и любишь донатить в игры, то пожалуйста... Э... Ну, трать свои деньги на эту игру и становись сильнее чем другие игроки не знаю как будет короче по-английски по английски, по -английски я как включи субтитры но я сдел... попытаюсь на этом моменте вот я запомнил время попробую сделать э, субтитры чтобы кто-нибудь там да, захотел посмотреть как это выглядит я из конечно не забуду после того как и сделаю все но желательно включить субтит ну и справа верхнем в правом верхнем углу я естественно сделаю эту подсказочку чтобы включили субтитры это будет очень важно А, ты довольна, молодец, умница моя. О. А, вот так мы на улице. О, коровка, и ты. Пошлите за угол. Чё? А, сейчас... Бу... Пошли за угол. Чё, нет? Не хочешь? Башка болит. Ну чё ж ты так-то, а? А, не, все... Передумала, не? Нет? Не хочешь? Аздря, аздря. Ой, как зря ты перехотела. Ты еще и коровку спугнула. Спа. Что ж, вот такой краткий вам обзор на то, что такая вот игрушка есть на этом сайте. Непосредственно Ну, зайдете. Кстати, за выполнение... Вот, кстати, как я и сказал, это было ежедневно. Если вы выполните вот все задания, вы получите стол кристаллов для найма. Сейчас, кстати, даже и покажу, где они находятся, этот моментик. Ну, это как обычно. Сиди, выполняй, задройте и играй. Поднимаю уровень. Поднимаю людей. На восстание. Восстание всего, чего можно и нельзя. А, даже здесь задание. Даже здесь я задание выполнил. Даже здесь. А, короче, попытаюсь выполнить 16 заданий, которые будут тут мне возможны. А, они, я так понимаю. что тут? ССР? Чё СССР? СССР, блять. Но, а, но, а, блядь, не, не, Эх, жопу эту затею. Так, где, где мы? Нет, не ты, нет, не ты, и не ты. В смысле? Подожди, то. А, вот рядится стоишь. Подожди, это у нас? А, о. Вот оно что. Это у нас продажи. Нифига себе. То есть мы тут продаем чертил этих. Понятно все понятно. То есть нельзя продать то, что у нас есть. То есть то, что мы не можем продать, то, что у нас состоит вот реально. Логично же что так это получается нам О. О. Ой, ё, то есть мы что-то должны сделать и мы получим низонку потом также что-то здесь должны сделать с высоким рангом Ой, как это будет сложно, бля, еще задание выполнять? Ты че? Ебабо, что ли? Ебабо, точно ебабо. О, эпизод второй. это тут еще не до конца. Ле? Я еще там не до конца все сделал. Давайте посмотрим, что хоть тут нам предлагают. Mm, да, уже сразу, уже сразу готовый нам отряд дали. А, yeah. ah, так вот, я так и не сказал, как она называется на сайте. Дан лаунч дов Не знаю, как это должно было быть. Ah, Как-то вот так она произночало. Ай-яй-яй. Ну давай, давай без объяснения, без тебя знаю. О! О он даже по секунду может меняться. А, в смысле, если один достиг финиша, то уже все считается данж пройдет. Прикольно, прикольно. Ну, кстати, и получился. И вот, я у нас тут это все нанимается. Сейчас вам покажу. Вот тут вот здесь нанимается за вот кристаллик, который сверху. Я обязательно это куплю. Буду покупать. То есть мне еще полторы тысячи надо. Я можно, в принципе, вот это, но не хочу. Блин, что ты сделал. Нет, что то постоянно что-то делаю, не зная языка. Крото. Потом вы его вот тут можете по билетам испытать. Купив что-то. А что, я не знаю. Вот здесь уже за денежки, которые даются в игре. У меня их сейчас 254 тысячи. Что ж, давайте... Блин, ну, 3 тысячи потратить... Потом, чтобы набирать. А давайте. Чё, блин? Жалко, что ли. Потом опять наберу, я же задротить буду. А, если там достиг хорошего. Не то, что хорошего бы я сказал, но достаточно для там даже Чё, эрк? Понятно. Эрк, понятно. Давайте уже сразу. О, горничная, норма. О о, о, о, все, нормас живем. Сейчас будет у нас прекрасной пати. Сейчас мы составим, составим это пати. Ой, так, так, так, так, так, так, так. Кого поменять-то? Давайте ее поменяем. Так, 1100. Где у нас все? В смысле? Блин, ну а чё? Да ладно? Ты что? Чё... А, не, вот она она. Блин, пугаешь ты меня так. Ой, ой пугает она меня. Пугает. Давай тебе тоже нашу богиньку дадим. Вс. Так, три мечника, два... А, три мечника. Даже три, четыре мечника в запасе один, потому что на два синих а один желтый Да. тогда давай тебя уберем потому что ты нам всю малину портишь так на кого у тебя понять давай тебя поменяем на на на не нам желтую надо 1180 разряд так нет нет нет нет, нет ребят нафтерчик у нас так, тебя поменяем. у нас есть более мощная для тебя кандидатура вот поменяли все кого надо то есть каждый цвет относится к каждому персонажу вот потом тут рядом у нас оружие прокачка оружия а, нет. да вот кстати прокачка то самое о чем я и говорил они а, это не оружие даже а у нас ну, до пятого уровня сразу нормально, нормально. сразу до пятого уровня прокачали ее так давайте сейчас тогда нет, давайте ее тогда уж до конца У меня хоть ее сколько? 16 штук. А, пофиг, все, давай. Скармливаем. Ну, конечно, просто них не будем забывать -то. Как без этого. Так, теперь потом идешь ты у нас. Полчаса. Уже полчаса я тут сижу. И вам пытаюсь показать и рассказать, а я вам уже рассказал достаточно, что вы захотели в неё поиграть вместе со мной, да. Хотя тут и без меня вы сможете очень как хорошо разыграться. Я сижу уже сколько полчаса, да, и вы толком-то никуя не понимаете, что я вам тут сейчас показываю, да? давай ты у нас будешь мощная тебя надо в первую очередь тоже прокачу. тут тут короче от эти это как я понял ну, насколько помню это та самая картошечка у нас Ой, как шея болит да. вот так вот вот самая картошечка у нас сейчас мы всех прокачаем тогда и уже будем мы закачивать. То есть каждого мы своих персонажей прокачали. Да, подтверждаю. И уже так все. пять человек. 5 этих. А, 4 осталось. Так, тебя не буду прокачивать, дети. я тебя поменяю при первой же возможности. Потом ты. Не знаю, надо тебе, нет? Хотя тебя надо. Вот. Что поэтому... Нет, тебе... тебя-то в любом случае. Если у меня будет лучше, если она у меня будет лучше, и это я вот прям хочу, то я ее тоже прокачаю. А так, собственно... Я даже и пальцем не двинул, чтобы что-то сделать. Ладно, что все такого фариклама заканчивалась. Будем на этом. Блин, опять какое-то достижение выполнил. Да что такое? Кого я там все выполняю? Эти я уже на главном меню вернусь. Меня тут люди уже ждут, когда я закончу. Вот, кстати, плюшки я тут получил все. Mm -hmm. все наконец-то мы закончили поэтому могу смело сказать да вы собственно сами все видели поэтому если вам игрушка понравилась то заходите по ссылочке в описании там зарегистрируйтесь потом народ заткнитесь вы непосредственно увидите саму игрушку там я вам также вот оставлю ее её... начинает блин тоже это поэтому если вам она понравилась я оставлю вам как бы английскую ну, английское название игры хотя бы видите это в видосе и также японскую название поэтому заходите играйте любуйтесь своими любимыми персонажами из данной из данной анимашки и конечно же не забывайте про гренплей фэнтези который также ожидает вашего лицезрение оценки и уже лайк которого она я думаю заслуживает спустя даже была игрой стала анимация да и кто знает тот, кто знает то она как бы непосредственно если комиксом в самой игре вы можете зайти в игру там будет отдельная такая вкладочка там будет комиксы и уже Насколько я помню, вот из последнего это был 1018 номер, который я видел. А я еще попал на 1000 ровно, там красочно все разрисовали, конечно, очень красиво, мне понравилось. Как и обычно там на, на Новый год, и на сотню, и на 200, и на... Триста, четыреста, пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот и девятьсот. На такие круглые даты, естественно, непосредственно автор рисовал, там, показывал. Мне очень всегда эти нравились. Да и, собственно, такие простые тоже истории тоже нравились. Особенно, как Каталина в Завибе была. Но это не суть неважно, это к другому аниме относится, к другой игре. А сейчас у нас на данный момент в подземелье я пойду, там красавицу найду, поэтому я свою красавицу нашел, она сейчас перед, перед вами, да и, собственно, она у меня уже есть в отряде, поэтому все нормально, я свою красавицу нашел. Так что, играйте в хорошие игры, подписывайтесь на канал, uh, subscribe my channel and like, uh, так что... Кто понял английский, молодцы. Так что ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии. И, конечно же, пишем своих любимых персонажей из данного аниме. Кроме, конечно, той самой богини. Так что, поэтому, всем всего хорошего. Играйте в хорошие игры. Если ты анимешник, то также пиши свою любимую игру. Хоть браузерную, хоть и клиентскую. Так что, всем всего хорошего. Пока-пока.